Что там еще игры убивают? Один час назад вышел. Смотрим. Я, я бы не был таким агрессивным к этому человеку, но я тут с нулевой секунды, потому что этот человек вредит людям. Это человек вредит обществу. Одно дело смотреть просто долбоебов, типа Артема Графа, другое дело, когда человек реально касается чужого здоровья и реально вредит людям. У меня сапка, собака у меня его. Он же был охуенным, пиздец. Он никогда не был охуенным. Я в первой же секунду, когда его увидел, я не знаю, может быть, я... У меня какая-то физиогномика, блядь. Физиогоми... Блядь. Короче, прокачана вот эта штука, чтобы по людям по лицу только определять, э, плохой человек или хороший. Но я сразу же, когда его увидел, вот впервые в 89-м я сразу понимал, что этот человек э, долбоеб ебаный. Короче, смотрим, э, как игры убивают в тебе. Мужчину! Теперь, когда ты все знаешь... Перед тобой стоит выбор забыться в виртуальном мире, который обманывает ага. тебя и дает тебе mm -hmm, чувство mm -hmm, прогресса к mm -hmm. своему. Бля, бля ватомик поиграл, так охуенный, так много нового узнал, такой музыки классно открыл, таких много сюжетных исторических штук сейчас читаю. Блядь, пиздец, чел. По значению, или же отказаться от быстрого удовольствия, развить свое тело и свой мозг. Ой, блядь, э он будет то же самое сейчас затирать, то, что было в прошлом ролике, прям то же самое, вот прям вообще не отличающийся. Откажись и начни развиваться. Замкнись, си... стань амешкой ёбаный. Перестань играть, дрочить, э, нюхать воздух, э, пей только воду. Не знаю, дыши, блядь, слизью какую-то. Не он а -а -а. хочет, мокроту, блядь. Выбор за тобой. Всем привет, ребят, с вами Мартин. И сегодня я хочу обсуждать с вами очень большую тему. Это игры. Я думаю, всем понятно, почему они имеют огромную популярность, и что люди сверху абсолютно знают, как правильно манипулировать нашими нейромедиаторами, нашими желаниями, нашему пути к прогрессу. Я так понимаю, это контент прям для дико детей, которые просто слышат вот эти слова: типа нейромедиатор, это что-то умное. Нейромедиатор это, ну, струна для гитары. Сегодня я расскажу, каким образом игры влияет на твою голову, каким образом штука в компьютер заставляет твою психику чувствовать, будто ты идешь к какому-то прогрессу, mm -hmm. заставляет тебя чувствовать себя хорошо. Почему это так классно? Первое, дофаминовые. Потому флот. что игры охуенная! игры классные. Ты сам же ответил на свой вопрос, почему игры классные? Потому что они классные. Не потому, что там вырабатывается дофамина, это плохо. Дофамин вырабатываться у тебя может от чего угодно. Не перестанешь, ты получать удовольствие от игр, ну, типа, ограничишь себя. Будешь получать удовольствие от того, что ты идешь по улице и представляешь сцену с пункта значения, где падают, блядь, бревна с машины, а перед тобой идет бабка. Ты идешь и представляешь, блядь, от сейчас бы бревна уебались на бабку. С этого будешь получать удовольствие. Мало ли с чего, человек может с любого получить удовольствие, это уже какие-то отклонения могут появиться. Человек нормально сидит играет в игрушки, кайфует. Чё ему не нравится? Дофамин, как я объяснял уже в других видео, это нейромедиатор гормон. Mm -hmm. В чем суть? Да, спасибо, что пояснил нейромедиаторы, гормоны, э, дофамин, тестостерон, вот это вот и, и, что там еще? Адреналин, когда на тебя Тирекс нападает. Суть в том, что когда ты играешь в игру, mm -hmm. э, особенно интенсивные игры, по типу mm -hmm. ну, Доты, или БС, ага, ага. где угодно, где есть э, именно момент фокуса, где mm -hmm. тебе нужно находиться в игре, то есть ты должен в голове создать картину игры. Например, вот... блин, а знаешь, что еще, цирюльник, я тебе скажу, вот э, люди ходят на завод, там нужна концентрация, чтобы конкретно, ну металл вот не прошел дальше станка и вовремя нажать на кнопку, концентрация ебейшая нужна, вот и здоровье большое нужно, и вот и это тоже, короче, вредит человеку, э, потому что, ну, здоровье, короче, портится, еще дофамин не вырабатывается, вот это вот все, ну, короче, завод фу, стой, не ходите на завод, пацаны, сидите кайфуйте чисто на диване, жопой ровно. Вот, а вот, ну, вы играете, там, вот, киберспорт, вот это вот, ну, типа, интернешнл, деньги, вот это вот, ну, стримы, популярные. Просто развитие реакции, улучшение своей концентрации, ä, прокачивание каких-то качеств, которые дают тебе игры. Узнавание чего-то нового, исторические игры, типа, Атомика, э, стратегические игры, которые развивают мышление. Не хуйня, бля, оно тебя отвлекает, это все дофамин дешевый. Вот человека, который играет, например, в КС-ку, можешь сейчас вот подойти и спросить... Какое обстоятельство на карте или в доте Он прекрасно знает, что там где-то какой-то какой герой Он знает, какие у него примерно злоты когда... Я буду поступать так же, как он Только это сейчас будет не шутка Есть реальное исследование, где идет корреляция между э, Задрочиванием в компьютерные игры И том, какая у тебя реакция и способность обучаться чему-то новому Человек, который чаще играет в игры, особенно сложный. Чем сложнее игра, чем более, на ну типа доты, не знаю, цивилизации какой-нибудь, стратежки. Чем больше игра сложно логическая, чем больше ты в нее углубляешься, чем больше у тебя всяких цепочек развития, тем больше у тебя развито вот это критическое мышление, и тем быстрее ты обучаешься. Это тоже есть такое исследование, корреляция. Я, естественно, сейчас гуглить это не буду, потому что человек тоже также не будет предоставлять, уверенно, здесь никакого доказательства, никакой статьи. Я прямо сейчас опущусь в описание, мой бусти, мой ТГ-канал, и все. Собственно, я ничем не хуже, не лучше его в этом плане, да, когда мы... я вам об этом говорю, но... Опять же, это можно загуглить. Это спаунь Рошан. То есть в голове нужно держать очень много информации. Нужно быть сосредоточенным. Понимаешь, о чем я? И что происходит? Что ну, делает наш мозг? У тебя прокачивается концентрация. Ты более сконцентрированный. Знаете, вот я... У меня 4000 часов в Доте 2. И у меня есть девушка, вот. И мы не пользуемся презервативом. Потому что у меня реакция бешеная просто! Вытаскиваю вот так вот за секунду. Он знает. Передо мной цель. Выиграть 25 ПТС. Мне нужно выиграть эту игру. Перед мной поставили четкую цель. В жизни такого нет. В жизни мы не знаем, что делать. В жизни найти цель жизни, это... Это уже большинство победы. Если ты наш... То есть... То есть, блядь, в доте у нас есть цель, и мы идем к ней. А в жизни у нас нету цели, поэтому игры говно. Чё? А если у меня есть цель? Вот что ты мне на это скажешь, цирюльник ебаный, блядь, кровопускальщик? М? Что если я нашел цель? Что если... Весь мой чат нашел цель. Что если у нас есть цель, и мы идем к ней? <сёк> че, мне в игры нельзя играть? Нашел, и можешь поставить перед собой четкую цель, <сёк> цель или план в жизни. У меня есть четкая цель или план в жизни. У меня... Я иду к ней. Все, че приебался, блять? Ты, кучерявый. Ты уже победил. А в все легко. Цель уже есть, она за тебя поставлена, ранговая система. Да, и в жизни тоже, в принципе, для большинства людей легко. Есть люди, которые не могут найти свою цель в жизни, но они ее просто еще не нашли. Вот, я уверен, у большинства из чата, они хотя бы примерно представляют, что они будут, чего они хотят и к чему они стремятся там через 10 лет. То есть буквально ты сидишь и такой, вот ты такой, блядь, я не знаю, у меня нету цели в жизни. Ну, блядь, ну ты же себя представляешь каким-то человеком через 10 лет, ну, там, не знаю, образованным, блядь, богатым. И... Вот твоя цель, накопить денег, блядь, на квартиру. Твоя цель, не знаю, помочь близким. Цель найти изи, цели маленькие есть, глобальные планы есть, цели, где находится у всех. Система за тебя поставлена, компетиция за тебя поставлена, дофамин, да получай. А чего там плохого, то, что цель за меня поставлена? Есть, да, цель, блять, а, извините меня, опять же, пример с заводом, человек ходит на завод, у него есть конкретная цель выполнить такой-то план, сделать столько-то, допустим, шестеренок, человек делает эти шестеренки, он э, выполнил цель, четко поставленная цель, он ее выполнил. И чё, получается, завод такой же плохой, как Игры, по его мнению? Или чё, или тебе вот э, не знаю посуду нужно помыть? У тебя есть цель помыть посуду? Ты помыл, ты, у тебя есть четкая цель помыть посуду? И когда ты моешь посуду и у тебя есть четкая цель, нельзя, блять, мыть посуду, потому что это дофамин вырабатывается у тебя дешевый. Чё? Что за хуйня? Он высирает, блять? Выбросы дофамина в играх? Сравниваются с никотином и кокаином, mm -mm -mm -mm. твой mm -mm -mm. Дофаминовый... Сравнивается с никотином и дофамином, но ни одной статьи мы не приведем в пример. Ничего. Я просто это выдумал, пацан. Бля, буду бы... Это из разряда... То есть его слова про какие-то доказательства. Короче, его, он не приводит ни одного аргумента, ни одного факта, ни одной статьи. Он просто выдумывает у себя это из головы. Его аргументы ничем... То есть все, что он говорит в ролике, ничем не отличается от какого-нибудь цыгана, который подойдет к тебе на вокзале и скажет... Дай 50 рублей, у тебя жизнь наладится, бля, буду. Вот это то же самое. Это, это вот, э, вот все, что он говорит, это можно вот бля, буду. Бля, буду, это вот его ролик. Уровни поднимаются на 200%, чтобы твой мозг был максимально в фокусе. У тебя было такое ощущение, когда ты играешь в КСК или в Доту, будто бы твое тело тонет в монитор, как будто бы тебе уже не важно, есть ли у тебя ноги, руки, тебе не важно, что ты сидишь в такой позиции. Нет, не было. У кого-то было? Чат, у кого-то было? У меня не было. Я никогда так сильно не погружался в игры. Это уже, ну, я еще могу представить, если такое может произойти в VR. Ну, типа, в реально погружение. Ты, ну, типа, все по-другому. Ну, блядь, в мониторе, и ты так сконцентрирован на 200 аж процентов, что ты вообще не замечаешь, где твои руки и ноги. Кого, блядь? Ты перед монитором, ты просто полностью в игре. Это состояние называется «Flow State». Такого состояния можно добиться. У умные словечки опять. Ну, нахуя он вы выкатывает? state, Больше пафоса. В чем была проблема выкатить вот этот state, а снизу, блять, в скобочках написать, что это значит для таких тупых, как мы? Сука, вот это вот такие ебанаты, это вот душ, такие душнилы, такие душнилы. Это вот... Знаете, чел, который ничего в жизни не достиг, кроме того, что узнал какое-то новое слово. И он будет всегда его использовать, блядь. Просто потому, что он его знает, и кому-то на фоне вот этого кажется он мне. То есть реально будут школьники, которые будут вот слушать вот эти flow state и думать, что он э, что-то умное говорит. Состояние flow state. Давайте загуглим flow статья. Что это? Ну, ну, в принципе, понял. Такого состояния может... Ладно, ладно. что это такое? Состояние. Состояние потока? Состояние, блядь, потока? Ты, ебаный агузок, блядь, используешь специально английские слова, чтобы казаться умнее. Хотя ты всего лишь мог сказать состояние потока? И нахуй для чего? Зачем? Зачем ты используешь английские слова, чтобы что? Для чего? Если ему есть русский аналог состояния потока, блять, это пиздец. Я ваху из этого это эфирический долбоёб. Это просто ферический долбоёб. Настолько дешевая манипуляция среди де детей, и Flow state, блять, состояние flow state. Я думаю, многие из вас слышали о состоянии потока. Состояние потока действительно есть, но оно выражается чаще всего в работе, когда ты настолько погружен в какой-то процесс, не в игровом. Те, это не игровой термин, пацаны. Он это преподносит как игровой термин. Но это не игровой термин. Состояние потока это, в принципе, состояние какого-то процесса, в который ты погружен полностью. И тебе дается как будто все легче, чем ну, обычно. Это, знаете, это вот как говорится, главное начать. Я в моменте, да, вот это вот. Главное начать. Вот, типа, вот как вот мне часто нужно сделать ролик. Тяжело очень сильно подготовиться морально Начать, но как только я начинаю открывать рот И буквально через 5 минут Я уже, блядь, проходит 5 часов И я полностью озвучил целый видос Это вот про это, состояние потока, когда ты делаешь что-то И ты прям настолько сильно в это вот так погрузился И тебе как будто вот легко дается Перед тобой распыкаются двери, вот это все Это состояние потока Flow state, то что он использует, это состояние потока Это одно и то же, но этот термин не используется в играх Это именно состояние потока ему мусорский аналог, но он долбоеб, который использует Зачем то за умные слова можно добиться, играя в баскетбол или, например, находясь в драке. Потому что, когда твой мозг имеет четкую цель, он выделяет гормоны, чтобы ты до нее дошел, чтобы было максимально фокусируешь, чтобы не обружали. У него все на гормонах, все на каких-то, блядь, нейромедиаторах. Это пиздец Это нельзя вот так вот с химической точки зрения все объяснить Просто, ну, может быть, кто-то не понимает, почему я так сильно к этому приовываюсь Почему-то он объясняет все какими-то дофаминами, нейромедиатрами, гормонами Дело в том, что человеческий мозг до конца не изучен Человеческий мозг изучен меньше, чем космос, чтобы вы понимали Человеческий мозг изучен меньше, чем, блядь, океан а тут про какие-то гормоны, про какие то Да, оно работает. Безусловно, есть какие-то, опять же, корреляции, есть какие-то связи, что вот что-то влияет на что-то. Сто процентов такое есть. Есть какие-то. Ну нельзя все обосновывать, блять, гормонами. Нельзя все обосновывать нейромедиаторами. Есть куча индивиду индивидуальных факторов, есть куча еще каких-то персональных ситуаций. Н не все не химия, пацаны. Отвлечь. Тебе подойдет человек, будет там маячить перед тобой, а ты будешь играть в доту, идеально зафокусированный. Но. Как я уже сказал, выделяется дофамин. какому каком я делал вывод? Игра создает дофаминовые пики. Что это значит? Мы просыпаемся с утра, наш фоновый дофамин на, на низком уровне, потому что мы играем в игры, мы курим, дрочим, все плохо. Нам плохо. Мы идем в игру, и дофамин поднимается. Но рано-поздно из игры придется выйти, и что произойдет? Пик упадет вниз. И получается, игры вызывают зависимость? Его flow state, еще раз напоминаю, это состояние потока Которое применимо не к играм А ко, всем, ко всей деятельности Которая у тебя получается вот прям В состояние потока ты входишь а, Получается по его логике Когда я делаю ролики Я также попадаю в состояние потока и я также это плохо, потому что потом я выхожу, и дофамин мой падает. А чего плохого в том, что дофамин падает, извините меня. Может объяснить мне вот это вот чучело, почему э, так происходит, что. Ну, дофамин, он что-то растет, что-то падает, что-то растет, что-то падает. Может быть, его смысл в том, чтобы расти и падать, блядь. Извините меня, но. дофамин всегда должен. Просто понимаете, в, в чем проблема? Это чучело думает, что дофамин всегда должен быть на высшем уровне, и достичь этого высшего уровня можно только, когда ты отказался от курения, алкоголя, неправильной пищи, занимаешься спортом, когда ä, ты бросил дрочить, когда ты бросил играть, когда ты живешь в лесу, собираешь шишки, и тогда у тебя дофамин будет всегда на высоком уровне. Но если что-то ты из этого делаешь, он у тебя будет скакать, а что плохого? Это, это обычное состояние дофамина. А Вот искренне не понимаю, даже если он с вот этим дофамином все вот так вот кичится в каждом ролике, блядь, дофамин, дофамин, дофамин. Это просто чучело, которое один раз прочитало какой-то термин про дофамин, про какие-то пики, и теперь будет вот так вот все к этому привязывать. Это, это, это, это, это феерический долбоеб. Забей, забудьте про Артема Графа, забудьте про Маразма, забудьте вообще про всех клоунов, что мы смотрели. Это самый ферический долбоеб, который я видел. Самый долбоебский долбоеб. Хуже него я никого еще не видел на ютубе, честно. Вот с, с, с, таким, с такой грязью из рта высирать то, что он говорит, это просто пиздец. Да, это правда. Если бы три года назад моя мать подошла бы и сказала мне, она подходила и говорила, что «Мартин, ты не можешь играть в доту по 12 часов в день. Это зависимость. Мартин, когда ты выйдешь из доты, тебе будет очень плохо. А если, Мартин, ты поедешь на природу на неделю, твой мозг... Это... Это пиздец. Это, это пиздец Не, ну может быть мне чат объяснит У вас есть такое, что когда вы выходите с игры Давайте сейчас не берем в расчет Проебали вы или победили катку в доте или в кс Давайте вот просто представим Сам процесс игры, неважно Победа или проигрыш. Вы выходите с игры, вы чувствуете понижение дофамина? что вам прям так плохо, что вы сидите И прям как раз раскиши кисель Вот вам прям настолько нравственно хуево, Вы прям так страдаете, что пиздец Вот все пишут, нет, тогда в чем проблема? Тогда в чем проблема? Ну, упал твой, даже если бы твой дофамин упал, а проблема-то в чем? Поднимется потом. Ты про... и, и, Окей, я бы еще понял, он бы сказал, типа, вот ты играешь в игры, и у тебя... Э, ты иногда проигрываешь, а когда ты проигрываешь, у тебя дофамин падает, типа, ты расстраиваешься, и это почему-то плохо. Это называется эмоциональные качели У тебя не может никогда быть все хорошо Банальный пример с э, детьми миллионеров У них с самого рождения есть все покупки, все удовольствия от жизни Все, что ребенок не захотел, у него будет Я думаю, вы слышали о том, что эти люди часто, когда вырастают, становятся наркоманами э, Часто у них что-то не так в жизни Они не получают удовольствия от жизни Потому что они уже все попробовали а в чем проблема? Потому что у них все уже есть. Они уже достигли пика самого рождения. Поэтому, поэтому должны быть эмоциональные качели. Ты, у тебя должно быть сегодня хорошо, завтра плохо. Это нормальное состояние любого человеческого организма. Не может быть все хорошо. Почему это чучело пытается сделать так, чтобы все было хорошо? Я в бахую. Просто охренеет от того, что больше дофамина нет. Все будет казаться скучным, потому что нигде нет этого flow стейта. Но это только одна часть проблемы. Казалось бы... Как мужчина может подсадить на дикцию? Да возьмет и бросит. Чего? Да. Одна часть проблемы. Казалось бы, как мужчина может подсадить на дикцию? Да возьмет и бросит. Как можно мужчину... Подождите, дикция? Че? Подсадить на дикцию? Че? Бросит. Второе. Чё, чего? Казалось бы. Как мужчина может подсадить на дикцию? Да возьмет и бросит. Че? Второе. Мужчины очень хотят чувства предназначения. Как я уже объяснял психологию людей, люди хотят идти от одной вещи. Осуждаю его! Вы... Ты чё, охуел, блядь? Вы слушаете, что он говорит? Еще раз. Константин Как я уже объяснял психологию людей, люди... Не-не-не, хотят... не мужчины... назад. Мужчину можно подсадить на дикцию, да возьмет и бросит. Второе. Мужчины очень хотят чувства предназначения. Он говорит, мужчины очень хотят чувства предназначения. Как я уже объяснял психологию людей... Как я уже объяснял психологию людей. То есть, ты не считаешь женщин за людей? Расист. А? Ой, этот, э, шовинист, или как? Осуждаю его! Люди хотят идти от одной вещи к цели, и суть не в получении цели. Понимаешь, о чем я? То есть, по-твоему, женщины не могут идти к цели? То есть, по твоему мнению, нету у женщин цели, да? Если представим, что жизнь это сундук, в сундуке, например, идеальная твоя жена, которую ты хочешь... Там... А, то есть, то есть женщина-товар, да? В сундуке лежит товар женщина. Вот, вот это вот говорит вот этот вот человек. Женщина-товар лежит в сундуке, у нее нету целей. Я тебя понял, мы тебя услышали. Осуждаю этого, ебаната. Идеально работа мечты. Жизнь мечты. Там все, что ты хочешь. Представь, ты открываешь сундук, и там все, что ты хочешь. Ага. И суть в том... Все, что ты хочешь. Ну, то есть, вещи лежат вот вместе с женщиной. Долбоеб ты ебаный, осуждаю вот этого клона. Чтобы открывать замок. Максимальный. Максимальный пункт счастья будет, когда ты будешь почти близко к открытию замка. Он не будет, когда получишь все это. Ты почувствуешь себя даже демотивирован, когда ты все это получишь. То есть дофамина выделяется на поиск цели по пути к ней. Ты получаешь больше дофамина, когда ты идешь в магазин, когда ты ищешь порно, а не когда ты уже кончаешь, не когда ты уже пришел в магазин я просто представляю, как вот этот человек сидит такой в белом халате с учеными такие, чисто вот ученая когорта собралась, у них там есть этот МРТ или как эта штука называется, где мозг прочухивается. Я представляю, как сидит вот он в халате таком белом, куча ученых, он сидит такой, у них есть аппарат МРТ, и они прям вот исследуют. Ага, дорогой пациент, а подумайте прямо сейчас опорно, О, у тебя выделился такой гипоталамус точно зависим мужчина а подумайте кончите пожалуйста прямо сейчас можете ну чисто подрочить на мою ассистентку и у вас выработается какой-нибудь участок мозга и мы это запишем в тетрадку и сделаем выводы влияет ли дрочка на дофамин о, влияет блять это пиздец где нахуй как он ничего не подтверждает его слова полное говно все что он высирает из своего ебаного рта не подтверждено ни одним пруфом это просто сказки выдуманного шизофреника За своим мороженым понимаешь о чем я? и здесь мы делаем вывод Игры это огромная система, которая впивается в твой мозг. Которая кайфовая, которая доставляет тебе удовольствие. Если бы она не доставляла удовольствие, люди бы не играли. Че ты, сука, несешь, нахуй? Окей, чем он предлагает заменить дрочку и игры? Это самые классные вещи в жизни. Что можно заменить этим? Еду, блять, вредную? Нет, это хуже. Вот еда реально вредит. Игры и порно, я вот, не услышал ни одного аргумента, чем они вредят вырабатывается зависимость от игры, блядь. Ну, может быть, у кого-то есть зависимость, но я не думаю, что этот человек страдает. С химической точки зрения, опять же, он полностью счастлив. У него дофамин вырабатывается именно, когда он играет. Ему кайфово. Опять же, это как в Атомике. Там есть лимба и вот это погружение, коллектив 2.0. Вот там есть такая интересная фраза. Когда главный герой хуевает от коллектива 2.0, когда все подключены в единый разум, что это, типа, нечеловечно, и все как единый организм, полностью овощи все, люди... Ему говорит Лариса о том, что с химической точки зрения Эти люди абсолютно счастливы Ни один человек на планете Земля не будет счастливее, чем они сейчас Вот в чем при прикол В чем она не права С химической точки зрения, опять же, человек будет счастлив Играя в игру, если это у него зависимость Да, он зависимо зависим от игры, но он счастлив И заставляет тебя, мужчину, чувствовать себя удовлетворенным Вот до этого я 13-летний А что вы там плохого? Он не объясняет, что плохого в удовольствии Я, я... Окей, okay, плюс чат, если вы тоже не поняли, посмотрев два ролика этого ебаната, чего плохого в удовольствии? Что, блять, плохого в получении нахуй удовольствия? И чего, блядь, плохого в получении негативных эмоций. Да, они негативные. Да, они у тебя вот, ну типа, что-то какое-то время нахуево. Но, блядь, без понимания плохого не будет и осознавания хорошего. Пока у тебя не, про не происходит говно в жизни, пока ты там не грустишь, пока ты не проебал катку в кс у тебя не будет получаться удовольствие от победы в кс -ке. То же самое вообще в любом аспекте. Опять же, можете плюсануть еще раз в чат. Нет, давайте сейчас на, на, на сей раз напишите равно. Если... У вас было такое, что вы часто побеждаете в играх В КС, в Доте Вот вы играете, играете И у вас вот стрик из побед идет И где-то уже вот, ну, на какой-то определенный момент Вы понимаете, что уже победа не приносит удовольствия Вот ты просто побеждаешь, побеждаешь, все Все и тебе нужно обязательно проебать, чтобы ощутить то чувство победы потом. Вот, собственно, чем вам не доказательство того, что нужна как раз-таки вот этот баланс, грань 50 на 50. Чтобы у тебя было и хорошее, и плохое, и хорошее, и плохое. А не как вот это чучело пытается вам пропагандировать, что ну, по-настоящему счастливый человек, который испытывает 24 на 7 счастье, Такого не бывает. Школьник, у которого семья идет по пизде, у которого все плохо, который в депрессиях, который не знает, что будет дальше. Который не знает, как, как учиться. Я не знал ничего. Бам, я захожу в доту. Два года. И у меня 6 КПТС, я в 1% игроков Поиграл первые турниры и... Чего? Этот человек не играл в доту, 100% У меня 6К ПТС, я 1% игроков Ты че ёбнутый? 6К ПТС, 1% игроков Нихуя себе Так я получается 2% Или что раз у меня было 3500 Он не, не, он играл Но 6К ПТС, 1% игроков он, он опять же это выдумал Потому что 6К это точно не 1% игроков 100% вам говорю уже скоро буду получать деньги. Я чувствую удовлетворение. То, что у меня есть предназначение. И что в этом плохого? Что в этом плохого? Он говорит о том, что он получал удовольствие от игры. И то, что у него было 6 КПТС, как о чем-то плохом. Но что в этом плохого он не говорит? То есть мне было плохо, потому что я играл и получал удовольствие. Охуеть, пиздец. Какая вкусная вода, блядь. Ой, мне так плохо от того, какая она вкусная. Не могу. Помогите, она настолько вкусная была. Это то же самое. Значение. На что мы мы, если мы выйдем из монитора? Я сижу такой шей вот этой стороны на нуле у меня ожирение мне плохо у меня депрессия то что у тебя ты со стороны на нуле и у тебя депрессия и ожирение виноваты игры а не то что ты ленивая чухня которая не может пойти правильно питаться и заняться спортом пацаны ну по моему вот я, я конечно могу ошибаться но как раз таки по моему сила воли в том чтобы научиться там где надо получать то что надо а там где не надо не получать то что не надо буквально ну условно ты можешь спокойно играть в игры и дрочить, и при этом правильно питаться и заниматься спортом. Все, вот он твой идеальный баланс. Где-то ты стараешься для того, чтобы... Где-то будет ну, твоя сила, не знаю, время на вот этот спорт. И где-то прибудет в виде удовольствия в играх. Вот твой баланс. Прости, я не могу спать. Что думает мое тело? Многие говорят, что из-за стоя А от игры в доту по 12 часов нет застой, думаете. Суть игры в том, что они... Забирает твой мозг. Застой воздержание Ну, блядь, если бы был какой-то... Э, стоп, что он сказал? Извините, я переслушаю, это важно. Мне плохо, у меня депрессия, я не могу спать. Что думает мое тело? Многие говорят, что есть застой от воздержания. А, ты игры в доту. Многие говорят, что есть застой от воздержания? Чего? по 12 часов нет застой, думаете? Суть. Что такое застой? Что такое застой? В любом случае, он пытается вот этот какие-то плюсы воздержания и плюсы не играть в доту. Я забыл, что я хотел сказать. Сори, <къем> да, все, я просто забыл, что я хотел сказать. <къем> Суть игр в том, что они забирают твой мозг и заставляют тебя думать, что ты к чему-то идешь, к какому-то предназначению. Где-то там киберспорт, где-то там. Вот поиграй еще, где-то киберспорт. Нет? Нет, я так не думаю. Я уверен, также 90% в чате, никогда играя в игры, не думали о том, что там где-то киберспорт. Там где -то... Вы играете, потому что вам нравится, потому что вы кайфуете, вы играете, потому что интересный сюжет, интересный геймплей, новые фишки, вы узнаете что-то новое, вы играете во что-то развивающее или деградирующее, но просто чтобы отвлечься. Чтобы расслабиться как раз-таки от вашей повседневности. У тебя ты ходишь на работу, в школу, в шарагу, у тебя, не знаю, в жизни все не очень, ты заходишь в игру получаешь удовольствие. А где, блять, мы еще получать среднестатистическому человеку удовольствие? Чего плохого нахуй в том, что ты играешь р. Ты, Продолжение я не играл никогда в Доту с целью стать киберспортсменом. Ну не было у меня никогда такого. Я прошел Atomic Харт два раза не потому, что я собираюсь стать киберспортсменом по Атомик Харту или делать какой-то контент, потому что мне нравится. Я получал искреннее удовольствие от каждой секунды проведенного в этой игре. Я, я узнал кучу исторических фактов. Я сейчас смотрю исключительно ролики про Советский Союз, про старую эстетику, про какую-то музыку, блядь. Э -э наткнулся на музыкантов, которые делали подобные треки с этой игры. Начал увлекаться этим. Смотрю, как там на гитарке правильно играть. Я начал увлекаться кучами вещами, кучей историческими. Штуками. Что сука в этом плохого? Ты ебаный блять агузок. Это неправда. Процент добиться киберспорта, играя в игры, примерно такой же, как пойти и купить лотерею в магазине. А Чё? слушайте еще раз внимательно. Это киберспорта а, раз, киберспорт. Нет, это не правда. Процент добиться киберспорта, играя в игры, примерно такой же, как пойти и купить лотерею в магазине. Бели этих в магазине вырот миллион. Пойти... Так, процент э, в киберспорт такой же, как пойти в магазин. Бля, больше с этого парофил, но потом он исправился. Ну, короче, это пиздец. Он исправился, но все равно звучало забавно, если бы я так стоп. Понимаете, перед тем, как мы придем к конечному пункту, у меня есть видео на бусте, где я рассказывал... А, там какие-то пункты еще были, оказывается, Йо. Полная инструкция к воздержанию, как избежать сырьев. Я просто ничего не буду говорить. Вы все сами поняли. Звук, как прекратить любую аддикцию. Погнали дальше. Конечный пункт видео, который тебе нужно послушать внимательно. То, что я скажу сейчас, должно помочь тебе в жизни. Давай, и Старайся нести давай. эту мысль с собой давай. до конца давай, жизни. Давай, давай, потому давай. что именно она определит твой уровень счастья. Давай, и того, давай. И твоя жизнь. А что, если я уже счастлив? Ну вот я я, я сейчас я ощущаю полностью счастливым человеком. У меня нету негативных эмоций да. даже. Я абсолютно счастлив. Вся жизнь это про то, чтобы либо получить... Быстрое удовольствие сейчас. А, то есть ты сейчас будешь мне рассказывать про смысл жизни, понимаете? Пацаны, поняли? Вот вы не могли найти смысл жизни, а смысл в том, чтобы получить либо быстрое удовольствие сейчас. Что дальше? Игры. Тебе нужно всего лишь купить компьютер. Всего лишь скачать. А, ну смысл жизни в том, чтобы купить компьютер и игры. Бля, да я преисполнился, пацаны. Игру. И ты почувствуешь фейковое чувство прогресса. Будто бы ты идешь к предназначению. Будто бы ты, мужчина, что-то стоишь. Да. Ты рода... Я стою. Я чего-то стою. Я купил маме квартиру. Я... У меня есть девушка, которую я люблю, которая меня любит. У меня есть два кота. Я дал им кровь в жизнь условно. У меня есть аудитория, которая меня любит, ценит. Я... У, меня... у меня есть аудитория, которую я люблю, ценю. Не всех, конечно. Но на Твиче в большинстве случаев, которые смотрят, да. У меня, в принципе, все заебись. У меня есть признание как таковое. У меня есть галочка YouTube. Ютуб... Кнопка YouTube. У, меня... у меня есть были цели. Я их выполнил. У меня есть новые цели. И, у меня есть... И я их тоже выполняю. В чем, собственно, проблема? Чего вы плачете? всех Но ну, пацаны, ну блять, ну как я могу всех любить? У меня некоторые юбки заходят, банворды, блядь, пишут. У меня некоторые юбки заходят, про девайсы спрашивают, как я могу этих уебков любить? Ничего, что они меня на ютубе смотрят, я не обязан их за это любить. Я нормальных пацанов люблю, которые, блядь, нормально двигаются и нормально делают. спартанец, ты заходишь в игру, и ты скилловый Ты выигрываешь, компетиция, ты же всю жизнь этого хотел. реально жизни тебе этого не дают. Но чем больше ты будешь играть, тебе будет становиться с каждым годом хуже и хуже. Почему? Первый год игры будет самый лучший в твоей жизни. Нет, нет. Ну, я начал играть с, что, лет 10-11. Сейчас мне двадцать года. И прямо в двадцать года я прошел Атомик Харт. Я никогда так не кайфовал от игр, как от Atomic Харта. Уж извините меня, мне сильно уж эта игра запала в душу. И последний раз я также же кайфовал вот в тринадцатом-четырнадцатом году, когда проходил с Карим. Понимаешь, чел? Прошло, что, почти 10 лет, и мое удовольствие от игры никуда не делось. Я также получаю кайф от Atomic Hearda. Вот прошел буквально недавно. Второй, третий, четвертый будет все хуже и хуже. И когда ты выйдешь из монитора. Ты не прав. поймешь, как тебе плохо. И второй вариант. Дед, я каждый раз, когда выхожу из монитора, я понимаю, как мне кайфово. Как же с кайфом поиграл в доту с друзьями, провел время с корешами. Поговорили о чем-то, поэмоционировали, победили, вообще заебись. Да, если не победили, бля, с друзьями время провел. Почему ты это не берешь в расчет? Игры же сейчас не только, блядь, сидеть и время проебывать. Общение, коммуникация с друзьями, новые знакомства, какие-то цели, опять же, в виде киберспорта. Просто узнавание нового. Почему он, ну? Не берет это в расчет. Я понимаю, у него плохой опыт, видимо, игры был. Вот он реально как задрот сидел соло. у него, Ну, блядь, понятно, с таким человеком не общаются никто, и у него друзей тогда не было. Поэтому он играл соло в доту и только проебывал, потому что рачина ебаная. Поэтому, наверное, теперь ненавидит все игры. Но не знаю, я, я каждый раз, когда во что-то играю, я получаю прям удовольствие. От, от любого процесса игры. Было бы время, пацаны, я бы играл больше. Ты проводишь... Два, три, может быть, один год. В мучениях от того, что ты отказываешься от своих быстрых ходить 1... Колоссально нравственно страдаем. Заберите мой дофамин, Dota 2 и CSGO, пожалуйста. Я колоссально нравственно страдаю. Я хочу собирать шишки и грибы в лесу. И становишься тем мужчиной, который получает удовольствие даже находясь в закрытой темной комнате. Так вот она цель этого шизофреника. Он хочет просто стать ёбаным шаманом, монахом, блядь, сидеть в лесу, жрать шишки и потом запереться в своей черной комнате. И просто фантазировать себе шизу в мозгу и смеяться с нее, чтобы получать дофамин. Вы понимаете, это цель человека. Он, помимо того, что шизофреник, он хочет перейти на следующую ступень шизофрении и начинать в полной темноте фантазировать себе какие-то образы и с них смеяться и получать удовольствие. Вот это, блядь, истинная цель при исполнении любого мужчины, по его мнению. Ты вот такие обнутый. Временем ты начнёшь замечать что твоя жизнь меняется, что к тебе тянутся женщины, что а... к тебе тянутся мужчины. А знаешь, кому женщины еще тянутся? К богатым, к красивым, к харизматичным, к успешным. Не знаю, много кому тянутся женщины, а не только тем, к тем. Давайте, короче, чтобы ну понимали, если вы прямо сейчас бросите дрочить и играть в Доту 2. К вам не побегут девочки. Это все, что нужно знать о том, насколько сильно это влияет э, на то, будут ли у вас женщины или нет. От того, что ты бросишь дрочить и играть в игры, девочек не появится. Тебе нужно развивать другие качества. Но эти другие качества никак не мешают играть в доту и дрочить. С которыми ты хочешь дружить, это будет происходить медленно, постепенно, пока ты взрашиваешь свое тело и мозг, ты начнешь понимать, насколько это неправильный вариант в котором погрязняет 99 это? мужчин. Что это? теряют все жизни и желания жить. Это? Они будут грести по миру своими ногами. И что это? Они теряются, будто бы у них нет предназначения. Я верю в то, что мужчина с предназначением получает все, что ему нужно. Уверенность женщин. С каким вещи. предназначением? Поверьте, люди все видят. Они видят. А я все получил. Ну, по, по, его, по его жизненным стандартам, женщин и... Что он там сказал? Сейчас, секунду. Уверенность женщин, прочие вещи. Уверенность, женщин и прочие вещи Что за прочие вещи я не узнаю, что у него там в голове Но уверенности женщин я получил Я достаточно уверенный в себе человек По крайней мере я так считаю И у меня есть женщина И мне иногда пишут подписчицы И у меня были Дадаши, всякие подкаты Еще до Ютуба даже чё, Получается я преисполнился по его стандартам в Своей жизни или что? Нет, у меня есть другие цели Пошел ты нахуй с такими целями блядь. Лишь бы, бы девочку завиметь не будь уверенным в себе, нихуя себе цели, блядь. Да пошли они в пизду, это я еще получил, блядь, когда родился. Поверьте, люди все видят. Они видят ваши амбиции, ваши желания. Все это видно, написано на лице. Спасибо за просмотр ролика. На моем лице видно, э, ш, ну, ш, что я вообще, ну, типа, блядь, амбиции, цели, видно? Вообще, как, я уверенный в себе человек или нет? Я вообще, ну, типа, четкий пацан, двигаюсь нормально, жестко. Ну, я крутой? Йоу. А -а -а. Я сейчас самоутверждаю за счет вас, как бы. Мне нужно, ну, тешить свое ЧСД. Ты шишка. То есть, меня будет собирать этот человек в лесу? Это пиздец. Мужики, блядь, если вы таких шизофреников будете слушать, вы далеко не уйдете. Это, это, это, короче, как это правильное слово-то? Не контрпродуктивно, а контрпродуктивно контр не... Короче, есть какое-то умное слово, которое обозначает. Вот. Короче, вредитель. Вот, знаете, паразиты вот эти вот. Сидят там, паразитируют и делают хуже. Вот, ну, типа делают что-то в жизни, чтобы сделать всем вокруг хуже. Вот этот тут паразит конкретный. Прям-прям реально паразит.